Привет, аудитория. У нас футбольщик 1-8 Лиги Чемпионов. Рассмотрим ответный матч между Мадридским Реалом и Французским ПСЖ. В прошлом матче ПСЖ дома выиграла со счетом 1-0. И у нас зашел прогноз на то, что ПСЖ выиграет по ударам створ ворот. Коэффициент на это был 2-15. ПСЖ выходит на поле с преимуществом в один мяч. Их устраивает даже ничья. Учитывая, что 6 из 7 крайних игр в Лиге Чемпионов ПСЖ не проиграла, то вполне может и тут не проиграть. И, кстати, в этих 7 матчах французы отличались в каждом из них. Но в 4 крайних гостевых встречах команда не выиграла и пропустила голы. И вообще ПСЖ пропускает на протяжении 8 игр во всех чемпионатах в гостях. от ПСЖ прервало 4-матчевую победную серию Реала в Лиге Чемпионов. Еще можно отметить то, что на своем поле в европейских турнирах довольно Таки, а, неплохо выступает этот клуб и из 8 игр Реал выиграл 6. Есть потери в основном в составе. Не будет играть Казимира и Минди из-за дисквалификации. А, не особо хорошо Реал выглядел в гостевой встрече против ПСЖ. ПСЖ а, могли забывать гораздо больше одного гола. А, встречаются два серьезных гранда европейского уровня. Поэтому не хочу я ставить на чью-либо победу, блин, непонятно тут. Вроде бы ПСЖ а, просто топовый состав в этом году и они должны на классе переигрывать Реал, но Реал это опытная, та, самая титуловная команда в мире и не стоит списывать ее со счетов. Реал надо забивать и думаю это вполне реально, а так как в нападение будет играть Бензима, думаю он и забьет. Поэтому ничего тут не буду выдумывать, ставлю на то, что Бензима забьет и коэффициент на это 2-4. Вы же оставляйте свои комментарии внизу видео, подписывайтесь на канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Ну а так пока, до следующего видео.